Рецепт приготовления блинчиков с черникой В миске взбить молоко, йогурт, масло, ванили и яйцо, В другой посуде смешать муку, порошок для выпечки, сахар и щепотку соли Добавить сухие ингредиенты в смесь йогурта и молока Все хорошенько перемешать, промыть и добавить чернику, перемешать В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда вкусняшки подписавшимся вот из чего готовим блюдо йогурт 450 миллилитров молоко 50 миллилитров мука 115 стакана порошок для выпечки 1 чайная ложка сахар 3 столовые ложки ванильный экстракт 1 столовая ложка яйцо 1 штука сливочное масло 3 столовые ложки Растопить. Соль одна щепотка. Масло одна штука. Количество порций 5. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем добра, заходите еще.